Всем доброго времени суток. Настало время охуительных историй из прошлого. И я думаю, сегодня пора мне рассказать о том, как я поступал в высшие учебные заведения. Кстати, на эту тему меня натолкнул недавний ролик Алексея Шевцова, за что ему спасибо. Милости, прошу, иди нахуй, блядь, пизду. Было это немного, много ни мало. 15 лет назад. Я только-только окончил школу. Собственно, тогда, я не знаю, как сейчас, но тогда у нас была возможность выбрать три экзамена по выбору. И были два обязательных экзамена – это ЕГЭ по математике и сочинение. Все учащиеся нашего класса, кроме меня, решили выбрать ЕГЭ по русскому языку в качестве необязательного. Я же, поскольку мне это было необходимо в те вузы, куда я поступал, выбрал ЕГЭ по химии. Но ну, поскольку направление, которое я выбрал для будущего высшего образования, было связано как раз с биологией и химией. Ну, собственно помимо химии в качестве необязательных экзаменов я сдавал биологию и географию причем с географией вышла такая история что в десятом классе я сильно чем-то насолил географички короче говоря там не сложились отношения и она влепила мне тройбан который мог бы быть итоговым если бы меня не предупредили и не дали возможность исправить его и не сдать географию по выбору сдал я естественно на 5 и итоговая у меня вышла 4, в результате аттестат был без строек. Это просто охуенно. Ну ладно, получил я свой аттестат, отгремел выпускной, пришла пора поступать в ВУЗы. Я, как все белые люди, подавал документы сразу в несколько. Как я уже говорил, большинство вузов, в которые я поступал, были связаны так или иначе с тематикой биологии или химии. Это был химфак в КГУ, который затем стал СФУ. Это был факультет, тоже связанный с химией, в Сибирском технологическом университете. И это был биохим в Красноярском пединституте. Помимо этого я собирался поступать еще и в Красноярскую медицинскую академию. Но со всеми этими подачами документов, стояниями в очереди, я настолько тогда заебался, что мне просто... В последний день стала уже лень ехать подавать документы в медакадемию. Ну и, как оказалось, не зря, потому что все-таки профессия врача требует в свои ряды более серьезных людей. И медицина это все-таки не просто профессия, это призвание, которое у тебя на всю жизнь. В принципе, логично. Но, что интересно, эти три вуза были далеко не единственными, в которые я поступал. В общем, по окончании школы я решил осуществить давнишнюю мечту детства и пойти работать на железную дорогу. Поэтому и документы я также подавал в Красноярский филиал Иркутского государственного университета путей сообщения. Ну, проще говоря, железнодорожный институт. И с поступлением туда все было уже не так уж просто, потому что железнодорожное направление, оно больше было связано с физикой и математикой, а у меня с точными науками, ну, прямо скажем, не очень. Поэтому мне приходилось так серьезно и основательно готовиться к сдаче, тем более, что в железнодорожном институте результатов ЕГЭ не принимали. И в железнодорожном институте, ладно бы, дело заканчивалось только подачей документов. Мне еще пришлось кучу времени отстоять в очередях, чтобы пройти медкомиссию, потому что при поступлении в железнодорожное обязательным условием было получение медицинской справки. Но в итоге-то справку эту я получил. Мы с мамой пришли тогда в приемную комиссию железнодорожного института, и тут бац, оказалось, что вступительный экзамен по физике и ЕГЭ по русскому, который мне нужно было сдать в три остальных вуза, проходили в один и тот же день. Surprise, Тогда-то я понял, почему весь наш класс ломанулся сдавать русский. Потому что в большинство вузов требовался русский язык в качестве ЕГЭ. И мне даже для поступления, связанные с естественно-научными специальностями, требовалось сдавать русский. Ну что поделаешь, я так подумал, пораскинул мозгами, мы посоветовались с мамой. Мы решили, что лучше сдавать русский язык, потому что при его сдаче был шанс поступить сразу в три вуза, тогда как поступая только в железнодорожный институт я поступал в один если бы я провалил экзамен по физике или по математике то я как бы остался ни с чем в общем в итоге я решил сдавать русский язык егэ писали мы его в здании сибирского федерального университета который тогда был красноярским государственным университетом народу который желал сдать русский язык было несколько сотен как мне тогда показалось и экзамен что интересно мы писали не в какой-то аудитории а прямо в холле но тот, кто учился в Красноярском государственном или Сибирском федеральном, знает, что холлы там в корпусах представляют вид итальянских двориков. Вот, представьте, огромный такой дворик, в котором натыкана куча парт, каждый садится за свою и пишет спокойно. Причем я даже на самом деле особо этой не готовился к русскому языку. Во-первых, мне не нужно было слишком-то много баллов, чтобы сдать. Потому что проходной по-русскому э, на моей специальности был ну, достаточно невысокий. Там просто нужно было сдать хотя бы на тройку. А Во-вторых, даже тех знаний, которые у меня были, их хватило, чтобы сдать на действительно хорошую оценку. В итоге я потратил на подготовку к ЕГЭ по-русскому недели-полторы. Ну, при том, что все мои одноклассники, которые сдавали этот экзамен для поступления в свои вузы, потратили год на эти жалкие консультации, и в итоге большинство из них сдало ну так себе. В итоге я поступил во все три вуза. Это и КГУ, и технологический университет, и педуниверситет. <плодисменты> У меня был выбор. Понятное дело, я выбрал самое престижное, то есть химфак КГУ. Пошел учиться туда. Но о моих студенческих годах и о том, как я учился на химика, я обязательно расскажу уже в одном из следующих видео. Ведь это уже совсем другая история. Ну а вас, ребята, я попрошу рассказать свои истории, как вы поступали, либо собираетесь поступать. Расскажите обо всем, что связано со школой, выпускными и вступительными экзаменами и так далее. Мне действительно будет интересно почитать ваши комментарии. Ну а лучшее я, как всегда, прикрепляю в конце ролика. Ну и также я прикрепляю сообщения от топ-донатеров. В общем, спасибо за просмотр, всем пока-пока и оставайтесь на позитиве.